Здорово, это Шамшурин, и в этом видео информация о том, что нужно сделать, чтобы твое первое свидание с девушкой не стало последним свиданием. Конечно, чаще всего приходит такая мысль, я ей не понравился, или там, ей что-то не понравилось. Как бы. Может быть и так, но понимаешь, если ты будешь думать так, то это неконструктивно. То есть нужно проанализировать, нужно уметь анализировать свои действия, и для этого нужно понимать, как все работает, как все устроено. Тогда э, в следующий раз есть возможность так не накосячить и скажем так получить желаемую желанную женщину и есть ряд важнейших непростительных косяков со стороны мужчины в этом видео я поговорю о нескольких из них наиболее сложных потому что остальные они по сути дела простые их можно легко нейтрализовать и не совершать и первая проблема одна из самых основных это причина номер один даже потому почему девушки записывают мужчин в друзья почему тебя перестают воспринимать как мужчину самца как мужчину для секса как мужчину мужа будущего там и так далее отца детей ты не сближаешься ты не трогаешь, ты не прикасаешься к девушке. То есть тебе мешает мысль о том, что ты боишься все испортить. Потому что социальное программирование, все остальное, все, что у тебя есть в голове, оно настолько тебя в этом плане зажало в определенной рамке, что когда ты хочешь проявить свои сексуальные желания, когда ты хочешь проявить свои естественные, нормальные мужские потребности, ну, как бы удовлетворить их, то есть говорить, я хочу это сделать с тобой, ты очень сильно боишься, потому что общество так завернуло, и девушки так завернули, что секс – это якобы плохо, что ни в коем случае, что вот вы, вы все мужчины такие-сякие, одинаковые, вам всем одно и то же нужно, то есть тебя пытаются в этом обвинить, и ты на это ведешься, ты в это веришь. И девушки, конечно же, всегда будут тебе это говорить. Там ты зачем торопишься, при, даже при том случае, что ты делаешь какие-то попытки. Ты должен понимать, что такая игра. То есть она должна от природы это говорить. Но ну, это будет странная женщина, которая говорит тебе, ну да, конечно, окей. Хочешь еще вот здесь потрогать, а хочешь здесь потрогать. И есть даже такое выражение, что если женщина говорит «нет», она имеет в виду «я не знаю». Если женщина говорит «я не знаю», она имеет в виду «да». Если женщина говорит «да», то это как бы странная женщина, либо какая-то легко доступная и так далее. Итак, смотри, тебе мешает психологически какой-то барьер, как только ты хочешь ее поцеловать или хочешь потрогать, особенно если ты до этого это попробовал сделать, а она говорит «не нужно, не нужно торопиться», тебе очень сильно мешает какой-то психологический барьер. И в этом и сложность, что он не технического плана, он именно психологического плана. Что нужно сделать? Нужно осознать, во-первых, у тебя уже был опыт того, что ты терял девушек, которые тебе нравились, и ты терял их в основном, скорее всего, из-за того, что ты к ним не прикасался, ты не пытался проявить себя как мужчина, не пытался сблизиться. И тут надо четко понимать, что если ты не будешь этого делать, она 100% сольется. То есть все, с этой женщиной ничего не получится, и спустя какое-то количество встреч и свиданий, может быть, даже первое. Если ты попытаешься проявить свою какую-то сексуальность, свои естественные нормальные мужские желания, Тогда есть какой-то шанс, причем не маленький, 50 на 50, что у тебя получится их реализовать. Тем более есть, конечно же, правило трех нет, так называемое, это молодскуюльное, пикаперская, еще то. Когда ты как бы делаешь какой-то шаг вперед, попытку сблизиться, она говорит, нет, ты делаешь шаг назад, через время снова шаг вперед, и так до трех раз, и ты видишь, что для женщины важно выдержать вот этот момент, когда она говорит, нет, я не такая, но через какое-то время она начинает тебя подпускать туда, куда чуть раньше еще не допускал. Поэтому ключевое, внуши себе, объясни себе, не знаю, сквозь страх, сквозь вот это все, то есть обязательно сделай и рискни, то есть скажи себе, я хочу с ней сблизиться, я не хочу ее потерять, и самое парадоксальная для многих, да, что как только ты будешь пытаться с ней сближаться, вопреки тому, что она говорит, ты что такой наглый, ты что такой охреневший, ты чем меня трогаешь, ты куда торопишься, она все равно будет с тобой э, с удовольствием дальше продолжать общаться. Поэтому, если ты сделаешь, то у тебя есть шанс как минимум 50 на 50. Если ты не сделаешь, у тебя есть шанс стопроцентный что с этой женщиной дальше ничего не получится. И если ты говоришь, что нужно подождать, подожди, ты можешь продолжать с ней общаться, но она тебе скажет, мы теперь просто друзья, и, собственно говоря, какая разница, что у тебя что-то с ней не получилось, либо она ходит рядом с тобой, но у тебя нет возможности с ней сблизиться, потому что она тебя поставила в статус друзей. Вторая проблема, одна из самых распространенных, то есть мужчины постоянно ждут сигнала какого-то к действию, то есть Она также касается этого сближения или каких-то инициатив с твоей стороны, то есть, ты постоянно ожидаешь того, что девушка включит какой-то зеленый сигнал светофора, помашет флажком и намекнет тебе на то, что типа тебе неплохо бы проявить инициативу. Что делать в этом случае? Перестань ждать каких-то сигналов к действию. Действуй без ожидания этих сигналов. Это сильно улучшит качество твоих встреч и свиданий. Потому что, по сути дела, ты должен включать логику – женщина, как и мужчина, делает свои шаги к сближению. Мужчина с одной стороны навстречу, женщина с другой стороны навстречу. Но так уж сложилось в мире, да, что женские шаги, они будут сильно отличаться. Это либо какие-то тонкие намеки, либо сам факт, что женщина приходит навстречу с тобой. Сам факт, что она не убегает, сломя голову, не говорит, не трогай меня, боже, что происходит, зачем я сюда пришла. И ты должен просто включить логику, если она все еще здесь, это самый главный зеленый сигнал для тебя, для того, чтобы ты действовал, сближался. И прежде чем я продолжу, не надо ничего ждать. Да, ты мужчина, и ты всегда должен проявлять инициативу. Поэтому сейчас тебе нужно проявить инициативу в ту сторону, чтобы научиться эффективно проводить свидания. То есть в моем онлайн-интенсиве, который стартует совсем скоро, с 5 по 8 октября, 4 дня подряд, 4 вечера я буду рассказывать тебе контент на определенную отдельную тему. Там есть блок посвященный тому, как проводить эффективное свидание. Как сделать ваше свидание максимально эффективным и как повысить выхлоп оттуда. То есть это четыре вечера подряд. Ты можешь забронировать себе место, либо купить запись этого интенсива, потому что запись будет э, дана каждому участнику. Можешь взять какой-то отдельно выбранный тобой модуль, а можешь взять полностью весь интенсив, и это будет очень круто. Темы такие, как выйти из френдзоны, Онлайн общение, и переписка, как проводить эффективные классные свидания и как выбирать себе женщину для отношений. То есть эти темы принципиально важны для каждого мужчины. Здесь внизу под этим видео ты можешь узнать все подробности и забронировать себе место. А мы переходим к следующим моментам. Третье. Вы не проводите свидание в контексте мужчина-женщина. чаще всего ваши свидания с женщиной они начинаются с контекста как бы друг-друг там, не знаю очень социально, То есть в этом и есть косяк, у вас есть какое-то ощущение, что нужно сначала подружиться, сначала узнать друг друга, сначала сблизиться, а потом уже начать сближаться физически, это большая ошибка, потому что когда ты не проявляешь свои сексуальные, естественно, нормальные мужские желания, в сторону конкретной женщины, выбранной тобой, она начинает воспринимать тебя просто как друга, как какого-то социального, общающегося с ней мужичка. И, соответственно, для того, чтобы женщина воспринимала тебя правильно, ключевое, что тебе нужно делать на свиданиях, кроме того, чтобы прикасаться к ним, второе ключевое – это флиртовать правильно, своевременно, научиться этому и так далее то есть флирт это очень крутая штука как бы это способность говорить о сексе способность говорить о своих естественных желаниях при этом не складывая ответственность на женщину то есть не обвиняя ее в том что она себя как-то сексуально ведет и при этом тонко извуалирована. и каждый должен этому научиться и в своем онлайн интенсиве в модуле про свидания я обязательно тебя этому научу ты поймешь что это легко Нужно будет чуть-чуть немножечко смелости и чуть-чуть немножечко включить голову. Там есть свои нюансы. И четвертый момент. Это ошибка мужчин. То есть они верят в то, что женщина им говорит. То есть еще раз, все практически об одном и том же. Не надо концентрироваться на ее словах. Смотри за ее действиями, смотри за фактами. Да, конечно же, девушка может быть действительно недотрога. Может быть какая-то... Там очень так ортодоксально воспитанная, очень порядочная, очень какая-то вот такая неприступная, потому что для нее это важно, такие девушки попадаются, безусловно, они есть, и это очень круто. То есть не все женщины готовы на первом свидании там на тебя нападать, раздвигать, раздвигать ноги и так далее, но очень многие готовы на, много, на большее, чем ты с ними делаешь, просто ты с ними этого себе не разрешаешь. Но даже если девушка такая, если действительно ты ее так воспринимаешь, такой образ она у тебя в голове создала, и ты реально не хочешь торопиться. Не хочешь торопиться, это когда у тебя нет проблем заняться сексом с любой женщиной, а тут ты осознанно выбрал не торопиться. Не обманываешь себя, что ты бы не знал, как сблизиться, поэтому говоришь, я просто не хотел торопиться. Нет, ты просто не знал, как сблизиться. Если ты действительно не хочешь торопиться, все равно, даже с такой девушкой, хотя такие девушки ⁇ это большая редкость в наше время. Ты обязан демонстрировать некий флирт, некие какие-то свои сексуальные проявления. То есть ты должен показывать ей, в каком ключе ты планируешь с ней общаться, как ты ее рассматриваешь. Потому что если ты будешь просто общаться как друг, она тоже на каком-то физическом уровне утеряет тебе интерес. Как это сделать в таком случае? Да, может быть не надо сразу куда-то засовывать руки, но ты должен ее где-то приобнять, где-то там ее взять за ручку. Где-то, может быть, понюхать, как она пахнет. То есть, такой тонкий какой-то кинестетический момент. Но в любом случае, я считаю, что или говорить о сексе, о том, что, слушай, я вот вообще собираюсь, когда у нас с тобой, мы будем жить вместе, когда мы будем с тобой там, просыпаться с утра, обниматься, целоваться. То есть, вот как-то это нужно заворачивать в такой некий романтизм. Но ты ей вкладываешь в голову то, что ты нормальный мужик. Ты собираешься не просто как додик бегать за ней какое-то время там и ничего с ней не делать, потому что уж точно не она будет проявлять инициативу. Ты собираешься с ней сближаться. И это тоже нужно тонко ей показать с помощью слов и с помощью рук, с помощью действий. И вот четыре вещи, о которых я хотел тебе сказать, которые принципиально важны на свиданиях. Если ты не будешь этого делать, или будешь это делать неправильно, не будешь учитывать эти моменты, то у тебя есть большой риск того, что девушка на второе свидание просто не придет, либо же она запишет тебя в друзья и потом оттуда надо будет суметь выбраться. Обо всем этом более подробно я расскажу в своем онлайн интенсиве, в блоке, посвященном теме свиданий, а также в других блоках, которые ты там найдешь. Все подробности здесь, под этим видео. Записывайся. Если нет возможности проходить вживую, ты получишь запись, либо какой-то отдельный модуль, Стоимость просто буквально благотворительная, чтобы каждый мог себе это позволить. Либо же полностью все модули, они придут тебе в записи, ты можешь участвовать напрямую, задавать мне вопросы. То есть будет очень круто и самое главное полезно. Это знания, которые сейчас я готов передать тебе. Увидимся.